Стратегия перспективного развития объединенной энергосистемы северо-запада. Энергетическая эффективность. Докладчик Панюк, Вячеслав Валерий есть, да? Ага. Заместитель директора Объединенного, объединенного Диспечества управления северо-запада. Ну и здесь еще содоклад то, Токов Роман Михайлович, уроки перспективного развития. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Я очень кратко постараюсь, вложившись да, в вот, определенный срок, рассказать о перспективах развития КВС Северо-Запада. Прежде всего, я хочу два слова сказать о компании, которую я представляю. Я представляю системный оператор энергетической системы России. Это является специализированной организацией, которая осуществляет централизованное оперативно-диспетчерское управление в ЕС России. Системный оператор был образован в 2002 году в выделением из РАО ЕС России. В процессе своей технологической деятельности системный оператор решает три основные группы задач. Это управление технологическими режимами работы объектов ЕС России в режиме реального времени, это обеспечение перспективного развития ЕС России и обеспечение единства и эффективности работы технологических механизмов оптового и розничного рынка электроэнергии и мощности. В системный оператор входит 7 филиалов объединенных диспетчерских управлений и 52 филиала региональных диспетчерских управлений. Я представляю, вот следующий слайд, пожалуйста, объединенное диспетчерское управление ВС северо запада которое осуществляет диспетчерское управление ну, практически всем федеральным северо-западным округом, за исключением Вологодской области. То есть это э -э, Мурманская область, Республика Карелия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, э Псковская область, Новгородская область, э Республика Коми и Ахангельская область. Вот основные э характеристики области Северо-Запада вы увидите на э -э этом слайде. Э -э ну, здесь э следует отметить достаточно большие единичные мощности генерирующего оборудования расположенного в ОСР, на территории Северо-Запада это Польская атомная станция Ленинградская атомная станция Кережская ГРЭС Южная ТЭЦ Печорская ГРЭС Калининградская ТЭЦ Следующий слайд, пожалуйста Вот на слайде видно Какое потребление электроэнергии и мощности у нас было с 1990 года, как оно изменялось, вот верхний график это потребление мощности, это зимой у нас обычно происходит, нас всегда зимой происходит, вот, это декабрь, январь, февраль, в зависимости от того, когда наступает самый холодный период. Вот, на нижнем графике это годовое потребление электроэнергии миллиардах киловатт-часов Вот можно посмотреть, что с 1998 -го года у нас идет устойчивый рост электропотребления вот, И устойчивый рост э, как энергии, так и мощности ну, вот Можно обратить внимание, что э, мощность, она, потребление мощности значительно колеблется из года в год, то есть нет такой э, стройной картины, как по энергии, но это связано, прежде всего, конечно, с температурным фактором. То есть это с периодом стояния э, значительно э, низких температур наружного воздуха. И вот этим фактором определяется вот такая разбежка по э, потреблению мощности. А, также на слайде показан э, прогноз потребления электроэнергии и мощности. Который определен схемой программы развития ЕС России 2014-2020 Это официальный документ Здесь показано два сценарных варианта Это базовый вариант и оптимистический вариант То есть в принципе если наложить линию тренда на эти графики Можно посмотреть, что ну, тенденция к росту будет сохраняться. Ну и, соответственно, стоит отметить, что данный прогноз он сделан исходя из тех заявленных технологических поселений, которые мы имеем. Ну и учитывается ряд э, факторов, э, которые позволяют делать этот прогноз. Следующий слайд, пожалуйста. На территории операционной зоны Северо-Запада 19% всех мощностей – это мощности по парогазовому циклу. Эти все мощности были введены достаточно недавно, это последние 5-6 лет. Все эти мощности являются высокоэкономичными. Большая часть мощностей была построена по механизму ДПМ, по механизму договоров на поставку мощности, то есть это еще... Договора, которые были заключены во времена РАУ, часть этих договоров. Вот, то есть э, э, по этим договорам гарантируется возврат инвестиций. <coughs> Также у северо-запада есть э, возобновляемые источники электроэнергии. Это прежде всего 13% всей мощности э, вырабатывается на гидроэлектростанциях. Также вот есть хороший пример в Калининградской области с 2002 года функционирует Зеленоградская ветроэнергетическая станция мощностью 5 мегаватт. Установлена 21 установка. Значит, все эти ветроустановки были представлены Дани по договору между соответствующими министерствами Российской Федерации и Данией. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, вот, значительная веха в развитии Северо-Запада – это строительство Ленинградской атомной станции, ЛАЭС-2. С чем связано это строительство? Прежде всего, это строительство связано с тем, что Ленинградская АЭС, которая сейчас существует, значит, у нее подходит срок эксплуатации. Соответственно, ЛАЭС-2 строится как замещающая мощность. Станция рассчитана на срок эксплуатации порядка 50 лет. Ну и вот видны сроки вводов новых энергоблоков в соответствии с целевой программой Росэнергарда. Вот Ленинградская атомная станция э, обусловит необходимость большого сетевого строительства. Запланировано строительство э, ряда линий э, 330 кВт, э, которые свяжут э, Ленинградскую АС-2 с Ленинградской энергосистемой, также строительство линий 750 кВт, э, которое позволит выдавать э, мощности данной электростанции. Следующий слайд, пожалуйста. Строительство Ленинградской атомной станции 2 значит, приведет к некоторым проблемам, которые будут связаны с регулированием мощности УС Северо-Запада. Для того, чтобы избежать этих проблем, значит, предусмотрено Рассматривается строительство второй линии 750 кВт Ленинградская-Белозерская, которая свяжет ОС Северо-Запада с ОС Центром. И, соответственно, пропускная способность в сечении ОС Северо-Запада и ОС Центра увеличится с существующих 1900 мегаватт до 2500-3000 мегаватт. Также есть, рассматриваются, Вариант строительства Ленинградской гидроаккумулирующей станции, но все это находится пока в стадии э, проектирования и сроки по Ленинградской ГАЭС в настоящее время не определены. Следующий слайд, пожалуйста. Вот за последние пять лет э, введены три подстанции 330 суммарной автотрансформаторной мощностью э, 1500 мегавольт ампер это подстанция Завод Ильич это подстанция Северная Волковь Северная и подстанция э, Зеленогорская э, соответственно замкнуто э, Малое кольцо 330 кВт вот вы видите его э, через Северную Северо-Западную Северную ТЭЦ ну, и Василия которая будет э, Введена в ближайшее время ну вот то что я уже сказал в ближайшие пять лет будут построены 6 подстанций это 330 киловатт Веселеостровская, Пулковская Усть-Луга, Заневская, Новодевяткина, Парнас также есть проект замыкания большого кольца вот от ЛАЭС на Выборгскую подстанцию пунктированно рисована наверх на линия Данный проект проработан в связи с тем, что он имеет очень большую стоимость. Это кабель постоянного тока, который должен пройти по дну Финского залива. В связи с большой стоимостью ну, реализация этого проекта пока отложена и находится в стадии рассмотрения. Следующий слайд, пожалуйста. В УС северо запада есть так называемая запертая мощность, которая находится в Кольской энергосистеме. Для выдачи этой мощности э, в настоящее время реализуется проект строительства второй цепи, которая свяжет Кольскую энергосистему, э, энергосистему Республики Карелия и, Карелия и Ленинградскую энергосистему, что э, позволит э, выдавать... Запертую мощность польской атомной станции. Вот. Кратко у меня все. Если есть какие-то вопросы, вот след следующий, последний слайд, пожалуйста. Можно посмотреть информацию о оперативной. О режимах работы ЕС России на нашем слайде, а также на нашем сайте, и также информацию о том, что из себя представляет системный оператор. У меня все, спасибо, какие вопросы. Вопрос У меня вот такой вопрос, научный центр Томоновской Надежда Яковлевна. Вы, во-первых, ничего не сказали, как вы работаете с космическим мониторингом, потому что программа ИТМО есть разработана, газовый сектор работает. Вот, и второй вопрос. Ничего о потере в сетях, потому что мы сделали исследование, 30% в сетях уходят. И, и попутно вопрос, вы сказали, что вы с и я вот все время на каждом совещании уже пять лет говорю, ребята, у нас же в Волгограде прекрасные проекты по ветрякам, и они перешли давно на автономное теплоэлектроводоснабжение, а мы все идем за опытом в Германии, в Дании и там Финляндии. Вот эти три вопроса. По космическому мониторингу у меня нет информации, что наша компания работает по этому вопросу. Есть у нас каналы связи, есть у нас э, телеметрическая информация с подстанции, Мы предъявляем требования соответствующим собственникам, которые вводят новое оборудование. И вся информация о режимах э, работы подстанции и станции у нас есть без э, какого-либо космического мониторинга. Да. Я имею в виду по сетям. 43 тысячи километров сетей. Как вы следите за сетями? Телеметрическая информация. Мы получаем ее с... Подстанции. Вот, есть специальные каналы. Вот, и вся эта информация имеется в системном операторе. В части потерь, безусловно, планирование режима ведется с учетом а, минимизации потерь. Есть MAP-модель соответствующая. Вот, а, загрузка станции осуществляется в соответствии а, с поданными ценовыми предложениями, то есть сейчас в главу угла поставлен рынок, то есть для минимизации стоимости электроэнергии у покупателя. Вот. И третий вопрос еще у вас был про Данию. Но, э, это же, Я могу сказать, э, э, не совсем компетенции системного оператора. Мы осуществляем рассмотрение заявок на технологическое присоединение различных собственников, в том числе и генерирующих компаний. Тесно взаимодействуем с ФСК, с МРСК, с, э, э, с другими сетевыми компаниями по данному вопросу по стратегии развития э, сети. Но выбирать за собственника, какое ему оборудование строить, системный оператор не может. Вот, то есть он принимает то оборудование, при этом предъявляет к нему соответствующие требования, определенные законодательством Российской Федерации, вот. но вынуждены его принимать то, которое собственник строит. Ну, человек, пожалуйста. в Политехнический университет, скажите, пожалуйста, вот у вас на слайде было планы внедрения, в том числе ветроэнергетики в регионе, там, строительство 100-мегаваттной станции. А вот какова позиция... Системного оператора по участию в работе в энергосистеме от такого рода объектов. И как вы, это сказать, относитесь к тому мифу, что якобы они там очень сильно влияют на работу там и так далее? Я так отвечу. Все зависит от того энергорайона, в котором подключается эта мощность поскольку вы прекрасно понимаете, что ветер он сегодня есть, завтра его нет. И, соответственно, ту мощность, которую вырабатывает ветростанция, ну, в случае отсутствия ветра нужно чем-то компенсировать. Вот. И, соответственно, если проблем нет по режиму данного энергорайона, то мы только за, за вот. Объектов энергетики энергии, <связывающие> на возобновляемых источниках. А можно еще продолжить. А как вы относитесь вот к тому, к той э, информации о том, что в частности там, по, по ветроэнергетике Испании прогнозируемость прихода ветровой энергии оценивается величиной 95%? Ну, то есть вопросов-то нет. Не знаю, мне кажется, это фантастика. Вот. Да нет, не фантастика. Киум, коэффициент использования установленной мощности Калининградской станции, знаете какой? Знаем. 8%. Знаем. 8%. 8%. Знаю. А, 8%. Почему? а почему узнать Узнаем. Вот. В Коле, вот этот 100 мегаваттный ветропарк, ну, конечно, в поле, возможно, Киум будет намного выше, но там возникает проблема выдачи вот этой запертой мощности, про которую я говорил. Потому что сейчас, в настоящее время, там идет конкуренция между польской атомной станцией и гидростанциями УВК. Вот. Поэтому здесь вопрос не Позвольте вопрос. еще вопрос, пожалуйста. У нас ведь в России закона у генерации как такового нету, правильно? Простите, не расслышала. Значит, у нас в России нет закона о генерации, то есть о том, что монополист принимает электрическую энергию, которую я вырабатываю на своих устройствах, в обязательном порядке. Так поможет, да? Соответственно, к вам вопрос, это не констатация, а вопрос, если некая структура делает свою генерационную установку. И в этой генерационной установке имеется избыток мощности. Может ли она эту мощность? И как вы влияете на это? Передавать все Вопрос понятен. Ну, Во-первых, насколько я знаю, есть закон о теплоэнергетике, вот, в котором некоторые вещи прописаны. Но системный оператор теплоэнергетикой не занимается. Нет, я говорю поэтому... про электричество. Хорошо, если станция хочет продавать свои какие-то избытки на рынок, то она обязана, соответственно, у нее два варианта. Она либо выходит на оптовый рынок, либо осуществляет свою деятельность на розничном рынке. Соответственно, если станция хочет выйти на оптовый рынок, она выполняет все требования, которые предъявляются к станциям, выходящим на оптовый рынок, вот. Если она работает на розничном рынке, соответственно, но ну, она лежит, э -э, значит, тариф на нее в свете, интересов э -э, местных органов власти, которые устанавливают тариф на эту генерацию. Вот. Здесь понятно, но если речь идет о параллельной работе с сетью без сброса в сеть, тогда как? Есть такие станции у нас на северо западе много таких станций, которые работают сами на себя, да, но при этом еще и потребляют извне. Вот. Эти станции, в зависимости от возможности влияния на режим энергосистемы, находятся там в или не в системного оператора. То есть такие станции есть, они работают. Спасибо. Ну, ну, ну, вот, Есть, пожалуйста, я вижу. Какие разрешения должны быть получены в этой ситуации по поводу этого уже? Для того, чтобы работать в параллельном режиме, не отбрасывая мощности в систему? Ну, При нагрузке 0,4 десятых. Не 110, не 330, а 0,4. Ну, я отвечу. Э, системный оператор рассматривает присоединение новой мощности от 5 мегаватт и выше. Понятно. Все, что лежит до 5 мегаватт, не является сферой интереса системного оператора, мы про это мощности знаем, они приходят э, скомпонованные от сетевых компаний к нам. Но отдельно, там, присоединением там, каких-то киловатт э, к сети 04, ну, это не в наших компетенциях. Спасибо. А -а -а. Спасибо.